всем привет с вами доктор Вася это обзор танка Т-40 Это танк 4 левела ПТ-САУ США я предлагаю вам поставить пушку 105 миллиметров фугасницу очень удобная пушка на этот танк вот характеристики ее средняя пробиваемость 53 миллиметра и урон 400. Если поставить 600, если сравнить, то пробиваемый 128 идет бронебоном. Ну и урон, конечно же, 160 идет. Это подкрафтельней пушка будет. Тут 7 выстрелов в минуту, а у нас 5. Ну а и снаряжение. Я предлагаю поставить универсальный восстановительный комплект. Адреналин и форсаж. Я вам покажу эту пушку, как она выносит. Вот кинула нас хорошо. Два пятых левела. А вот карта, я вам скажу, не очень хорошая. Мне эта карта не очень нравится. Но все-таки сейчас попробуем. Все разгрузились, а мы все грузимся. Также у них вот взвод. А взводом играет. У нас никого взводом нету. В следующих видео я вам покажу взводную игру. Так, да, поехали. Поехали. Налево. А, хотя, зачем куда-то ехать, когда я, в принципе, здесь всех видно. Вот, на 120. И стоял, стоял. И уехал. И промахнулся. мы видим декан. Также мы видим панзера. Готов. Убили. Теперь помечаем ВК. Вот ему в нижний бронелист. 148. В принципе не очень плохо. Здесь можно включить адреналин. Чтобы быстрее заряжался. И просто накидывать он поехал мы сверху идем в который скорее всего будет сейчас у нас стрелять вот мы выбиваем теперь можно и булверина выцепить ну допустим здесь он примерно стоял стреляем и не попадаем один волверин. Ну, поехали вперед тогда. Пробуем его убить. Спробуем залезть на гору. Ну все, всех убили. Всем спасибо за просмотр. С вами был доктор Вайса. До новых встреч.